Приветствую всех, и в сегодняшнем уроке мы рассмотрим то, как сделать функцию взаимодействия с объектами. Давайте перейдем в персонажа и создадим новую функцию, назовем ее Interact Trace. В этой функции мы будем вызывать Trace от нашей камеры. Давайте достанем камеру, возьмем Get Location, то есть нашу локацию камеры. И также нам понадобится форвард-вектор, чтобы вычислить длину нашего трейса. Сразу форвард-вектор мы умножим и локацию мы переплюсуем с умноженным форвард вектор. В ноде умножения мы будем указывать длину нашего трейса. Достаем сфера Trace by Channel. Это Trace, с которой мы будем работать. И подключаем локацию на старт и локация плюс э, forward vector э, на окончание. Давайте пока что мы умножим на 500 И выставим э, for one frame для того чтобы мы видели наш трейс и радиус выставим 15 в актерство игнор мы подадим своего персонажа то есть self так, следующее от old hit мы сделаем break hit result и return value мы поставим через branch, чтобы мы могли что-то делать только в том случае, если наш трейс чем-то столкнется. И пока что мы выведем при стрингом наименование объектов, с которыми сталкивается наш трейс. Теперь нам понадобится создать э, таймер, с помощью которого мы будем проигрывать трейс. Э, Выносим э, функцию setTimerByFunctionName, э, ставим looping и time ставим 0.01. Копируем interactTrace и вставляем в таймер. сохраняем теперь мы можем посмотреть так единственное что я забыл вернуться в первое лицо сейчас я быстро верну камеру на голову персонажа так здесь нам нужно ее развернуть И выставим ее примерно, как она должна быть. Так, давайте посмотрим. И как мы видим, у нас э, работает трейс. И также у нас э, определяются объекты. То есть мы наводим на объект, и нам слева пишет э, то, на который объект мы навелись. Так, теперь что нам нужно это, давайте укажем время 0, чтобы оно не мельтешило нам, и оранжевый цвет, так-так-то получше. И теперь нам нужно будет создать переменную, в которой мы будем хранить информацию о том объекте, на который мы наведены. И также нам понадобится поработать с интерфейсом. Так вот, если мы поставим э, время на 0.01, то у нас, как вы видите, почти не видно трейса и мы не можем нормально делать дебаг. Так, давайте в hit actor мы создадим promoted variable и назовем его interact actor. То есть эта функция, в принципе, может работать со всеми объектами, с которыми мы можем взаимодействовать. Так, в пристримке мы пока что сделаем append и проверим, что нам будет выводиться по наведению. Ну у нас все мелькает и по всей видимости, что, наверное, мы так не посмотрим. В таймер давайте вернем 0.01. Так, но мы все равно не видим. Сейчас мы сделаем немного иначе. Пока что мы сам дебаг, то есть print string, повесим на event tick. Для того, чтобы мы могли просто видеть постоянно наш дебаг вне зависимости от функции. Так, ну теперь мы видим то, что у нас записывается в переменную. Давайте поставим 0. Play. И вот здесь мы записываем. Так, здесь мы можем debug убрать и дальше работать с этой функцией. Так давайте достанем ноду DOS Implement Interface, с помощью которой мы проверим, находится ли в Экторе интерфейс, с которым мы можем взаимодействовать. И Сейчас мы сделаем этот интерфейс, так как бы нам поудобнее здесь расположить. Также мы возьмем get getInteractActor и проверим на валидность для того, чтобы обнулять нашу переменную, когда мы не наведены на объект. То есть если у нас проверка трейсов false и также у нас проверка интерфейса также false, мы двигаемся в is -valid, и если у нас ссылка валидна, то мы просто обнуляем нашу переменную и все так теперь нам нужно создать интерфейс переходим в blueprint blueprint интерфейс назовем его Interact Interface откроем и функцию назовем Interact так на вход на вход я думаю мы подадим эктор хотя в принципе сейчас это нам может и не понадобиться ну давайте пока пусть будет В NPC. NPC Хотя нет, давайте наверное, все таки Эктор мы это добавим Блупринт uh, Эктор uh, Так, Base Interact Эктор назовем его То есть uh, базовый Эктор Интерактов и сюда нам нужно добавить какой-то меш. Давайте пока что добавим куб. И э, в класс Settings ADD нажимаем и ищем наш интерфейс. Так, Interact Interface. Выбираем Compile Save. И теперь у нас появится Event Interact. То есть Event той функции, которую мы создали в Interact Blueprint. интерфейс Blueprint. Так, и здесь мы уже можем что-то сделать. Ну, пока что мы сделаем принц И здесь мы просто э, вызовем имя, я думаю, имя нашего объекта, имя-имя сцены. Так, давайте поставим красный цвет, не знаю, время, не, время нам нужно все-таки поставить на 2 поскольку здесь нет какого-то лупа времени так что нам здесь нужно сделать это input графе давайте на букву е e. мы достанем interact actor уже из него достанем э, Interact Message. Так, и теперь мы можем видеть то, что у нас не отображается ни с какими объектами на сцене, то есть мы не определяем их, поскольку мы делаем проверку на интерфейс. так здесь мы тоже не определяем а не определяем по той причине что мы не указали в интерфейсе так давайте тут уберем это чтобы нам не мешался в интерфейсе мы не указали на какой интерфейс мы проверяем То есть у нас там пол стоит так давайте здесь как-то поудобнее так интерфейс и здесь нам нужно выбрать наш интеракт интерфейс, чтобы мы могли проверять именно на него. Так и теперь, как мы видим, у нас все отлично отображается. Мы наводимся, мы нажимаем, у нас красным светится то, что мы взаимодействуем именно с этим объектом либо же с этим. Так на этом мой урок закончим, если вам понравилось видео ставьте лайки и до новых встреч.